Охотников всем привет! Сегодня мы отправились на березовую протоку, на щуку, на жердочную снасть. Будем сегодня ловить щуку. Идти нам также полтора километра, как в прошлый раз. В прошлую рыбалку вы можете посмотреть, как мы на этой березовом протоке ловили щуку. Конечно, не так уж и много ее было. Надеюсь, в этот раз нам повезет. Значит, притопали мы на место, расставили 24 жерлицы и надеемся на хороший клёв. Мы надеемся, что будет сегодня у нас щука в наших руках. Всем привет! привет. Приехали порыбачить мы сегодня на жерлице. Погода солнечная, безветренная, хотя утром было минус 18 градусов. Надеемся поймать сегодня щучку, провести хорошо время, отдохнуть на природе. Молодец. Есть у нас первая щука Марину поймала Есть Третья сработка Сейчас посмотрим, что там Мотает Да, мотает Есть есть контакт вот она дорогая редакция в этот раз мы будем цеплять под плавник потому что малек маленький и через жабры не проходит поводок у меня встал вы ничего не подумайте флажок встал Четвертая сработка. О, аж катушка слетела, бля. О, есть. О, хорошая! Сосед по рыбалке достал чучку. Пятый флажок сработал. Не, нету. Шестая сработка. Вроде мотает хорошо. Вот сейчас перестала мотать. Сейчас мотала в начале, Сейчас пока перестала. Она сейчас его заглатывает. Видишь, надо, иногда все равно проверять, ходить. Ну короче, смотрим. Ну да, конечно, проверим. Есть. есть. Есть. Во, есть контакт. А Марина, молодец. У меня с собой ножницы. Где наша коллекция? Пять штук. Пока что пять рыбок. Пять щучек. Так, это у нас какая, седьмая сработка? Да, седьмая сработка. Ну там ничего нет. Просто надавил. Нету. Нету. Есть. Есть, да? О, вижу, вижу, вижу. О, а? небольшая. Марина! Молодец! Ага. <свят> <свят> вот термос пляется. Видать, свое отслужил Внутри стеклянный Стекло разбилось и блин, заберите с собой нафиг На мусорку, выкиньте эту хрень, а Мне вот интересно стало, что на этой палке висит Здесь сетки, видать, ставили И вот, что я тут обнаружил Целая связка ключей дать кто-то потерял вот еще одна связка ключей и вот такой мощный гаражный ключ еще Сейчас взвесим наших щучек, сколько там, кило 205, одна щучка, давай вторую, самая маленькая, что-то там, шестьсотка. да, около 545, угу. в итоге у нас пока 6 штучек, время сейчас уже пол полдвенадцатого. Так, девятая сработка, или десятая, я уже с счета сбился. Не, нету. Нету. Десятая сработка. Эх, прям рядышком взяла. О, есть, мотает, мотает. А, сошла. А, нет, сидит. Да нет, сошла. Сожрала живца. Но ну, она сидела, видать слабенько зацепилась Так, цепляем за горб Одиннадцатая сработка О, красотуля Так, двенадцатая сработка Есть. Ух ты, большое что-то. А? Да, крупная. Ну нормальная такая, смотри, хорошая. А Марина, молодец. Есть. Есть еще одна. Девятая щука у нас за сегодняшний день, было 14 работок. я уже не помню сколько было работок. Небольшая В прошлом видео было также про березку, посмотрите у меня на канале, найдете Вот, до сих пор вот эти стружки остались Здесь по берегу их раскидали, у мужика тут сети сняли, короче вот и он решил отомстить, раскидав стружку, ну еще и песка тут насыпал. Закончили сегодня мы нашу рыбалку. Сегодня у нас попалось 9 щук небольших. Расставляли много жерлиц, было 24 штуки. Сегодня, как всегда, нам помогала в этом марина. Марина, молодец. Сегодня нам погода фартанула. Сегодня солнечно. Ветра практически не было. Рыбу сегодня мы не жарили. Ну и, друзья, не забываем подписываться на канал. Участвуйте в розыгрыше. Предыдущий ролик у меня про розыгрыш. Можете посмотреть. Подсказка будет в правом верхнем углу. Участвуйте. Ну и, в общем, всем не хвоста, ни чешу, и Всем до следующей рыбалки.